Считаете ли вы себя хорошим человеком? Как ты думаешь, что делает кого-то милым? Кто-то может сказать, что смирение, терпение и внимательность, в то время как другие могут сказать, что это великодушие, сочувствие и прощение. Суть в том, что многое из этого должно быть сделано с тем, как вы относитесь к другим людям. Но как насчет того, как вы относитесь к себе? Что делать, если любезность, которую вы проявляете к другим, на самом деле это происходит за счет о вашем собственном счастье и благополучии? Некоторые люди могут попытаться воспользоваться этим из этих положительных качеств и использовать твое добродушие против тебя. Хуже всего то, что вы можете просто позволить им, потому что ты думаешь, что так поступают хорошие люди. Итак, с учетом сказанного, вот 8 признаков того, что ты некрасивый, но на самом деле он радует людей. Во-первых, ты склонен чрезмерно извиняться. Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты слишком часто извиняешься? Часто ли вы ловите себя на том, что извиняетесь за вещи, которые даже не являются твоей виной или находятся под твоим контролем? Хотя это, безусловно, замечательное качество, чтобы иметь возможность признать свои ошибки и взять на себя ответственность за то, что вы сделали неправильно. Также важно, чтобы вы могли различать между смирением и самообвинением. Когда ты извиняешься снова и снова, когда нет причин для или бороться с чрезмерным чувством вины, тогда, скорее всего, это что ты начал путать быть милым с тем, чтобы быть угодником людей. Во-вторых, тебе трудно сказать «нет». Так же, как знать, когда извиняться, многих из нас учили в юном возрасте, что всегда хорошо быть полезным и великодушен по отношению к другим. Однако то, что вы также должны иметь в виду, однако, заключается в том, что также важно расставлять приоритеты в своих собственных потребностях и установить здоровые границы, научившись говорить «нет». Так что, если вы тот, кто борется отказываться даже от самых нелепых услуг, просто из страха задеть чувства других людей или подводить их, тогда есть хороший шанс, что вы, вероятно, любите нравиться людям. Номер три. Ты согласен со всеми. Вспомните, когда вас в последний раз кто-то спрашивал за ваше мнение. Вы ответили честно, даже когда ты знал, что они не согласятся или это противоречило бы тому, во что верили другие люди. Или вы склонны просто вежливо слушать тех, кто вас окружает, и держи свои мысли при себе, независимо от того, насколько вы с ними не согласны. Хотя это, конечно, вежливо не критиковать людей для вещей, которые нас не касаются. Например, их внешность, их вес и так далее. Это хорошо и важно. Высказывать свое мнение, когда дело доходит до того, во что ты действительно веришь, что подводит нас к следующему пункту. Номер четыре. Вы меняетесь, чтобы лучше приспособиться к другим. Скрываете ли вы определенные части себя, когда ты с людьми? По правде говоря, многие из нас, вероятно, чувствовали давление приспосабливаться и изменять какой-то аспект самих себя, чтобы казаться более желанным для других. Будь то в романтическом контексте, хочешь произвести впечатление на свою пассию, или в социальном контексте, например, действовать определенным образом, чтобы вписаться в компанию популярных детей или порадовать своих родителей. Но в тот момент, когда вы начинаете терять себя из виду и слишком сильно меняешь себя, просто чтобы угодить людям в своей жизни, вы непреднамеренно говорите себе, что их счастье значит больше, чем ваше. Номер пять. Вы чувствуете себя некомфортно из-за конфликта. Вам всегда интересно, расстроен ли кто-то с тобой или нет. Возможно, вам невыносима мысль о ком-то, даже совершенно незнакомые люди злятся на тебя, даже за то, что ты знаешь, вы полностью оправданы в этом. Признак того, что вы можете быть угодником людей – это если ты всегда предпочитаешь сдаваться и извиняться вместо того, чтобы постоять за себя и то, что вы считаете правильным, потому что ты не знаешь, как или не хотите иметь дело с конфликтом. На самом деле, вы можете даже пойти на многое, наклоняясь назад, просто чтобы избежать этого. Номер шесть. Ты берешь на себя ответственность за чувства других людей. Сочувствие может быть очень красивой вещью, и способность ставить себя на место других людей – это то, как вы способны понять и глубоко общаетесь с ними. Но будь осторожен. Помните, что вы не несете ответственности за чувства других людей, и что это не зависит от тебя, чтобы удовлетворить их эмоциональные потребности. Не совершайте ошибку, делая это просто потому, что ты думаешь, что это хороший поступок. Это только расстроит вас, напряженный и эмоционально опустошенный. Номер семь: вы постоянно ищете внешнего подтверждения. Вы всегда ищете какого-то одобрения от окружающих вас людей. Может быть, вы никогда не чувствуете себя хорошо из-за своих достижений, пока вы не получите похвалу от других людей. Или, может быть, вам нужны добрые слова и признательность, чтобы подтвердить вашу самооценку и пойдет на великие длины, просто чтобы получить его. Но ищет слишком большого внешнего подтверждения и определять себя полностью потому, как другие видят вас, может быть проблематичным и саморазрушительным. В конце концов, рано или поздно, тебе придется научиться, что ты не можешь угодить всем, и что только ты можешь сделать себя по-настоящему счастливым. И номер восемь. Ты не говоришь громко, когда твои чувства задеты. Последнее, но, конечно, не менее важное – быть слишком большим угодником людей и высказываться когда другие люди задевают твои чувства, потому что ты думаешь, что это не их проблема, или что это может их расстроить, является явным знаком, как и любое, что то, что ты на самом деле делаешь, не очень хорошо, но что ты несправедлив к себе просто, чтобы сделать других людей счастливыми. Со временем, если вы продолжите в том же духе, в конечном итоге вы можете обнаружить, что это удержит вас от формирования подлинного и взаимно удовлетворяющего отношения.